Привет, ребята, вы на канале Нюта-Нюта, и сегодня я снимала неинтересные факты животных, как это и должно было быть. Я должна была сегодня снимать интересные факты о дельфинах, но сегодня утром все изменилось. Сначала было 93 подписчика, как обычно, не добавилось ни одного пока что, но уже к середине дня все изменилось. И мы набрали 100 подписчиков. И я устраиваю розыгрыш. Чтобы в нем участвовать, вы должны быть подписаны на мой канал. И вы должны написать в комментариях имя и фамилию, либо же ваш ник. Или как я могу вас просто называть. Я буду устраивать розыгрыш либо сегодня, либо завтра. Это уже как вы напишите комментарии. Сейчас я вам покажу, что я разыграю. Я разыгрывала вот такую интересную двухстороннюю книгу. Одна часть тут про зачипы детектива Мишфорка, а с другой стороны каникулы детектива Мишфорка. Она на украинском, но она очень интересная. Также я разыгрывала блокнот с ручкой. Такой блокнотик в клеточку. И стирающая ручка. Ее можно использовать в школе. И еще один трис это коробочка с конфетками свиточ. Вот. Кто пройдет дальше? Ну, как бы кто выиграет рулетки? Э, сначала я буду крутить рулетку на вот эту вот книжечку. На первый трис. Это джекпот. комментариях напишет свою электронную почту, да, я сброшу письмо. И этот человек, имя этого человека убирается с рулетки. Потом я разыгрываю блокнот с ручкой, кручу рулетку. Тот человек, который выигрывает, тоже пишет в комментариях электронную почту. Я пишу письмо. И этот человек тоже это имя уходит из рулетки. И потом я разыгрываю конфетки. Ну, кому не достается ничего, тут все честно тут... поэтому пишите комментарии.